Везда в Бангкоки на таких таксистах Это, конечно, еще хуже, чем в Дайе. Ну, не хуже, тут вообще шумахеры шумахеры гоняют Потому что сплошная пробка И они умудряются пролезть там, где, ну, просто невозможно Физически, к примеру, обычный европеец скажет Да ну его нахер, я лучше постою в пробке Они торопятся, это их хлеб и надо зарабатывать, держать свою семью поэтому мы торопимся ну, пешком идти в принципе недолго Два с чем-то километра но я решил время сократить потому что э, уже может сейчас храм быть закрыт куда я еду и мы можем не успеть на него Ну, вечернее время уже такое время 5 часов или да сейчас 5 часов время Вы представляете как надо дисманеврировать между машинами между людьми какие-то разборки непонятные в общем мы едем и расписание автобусов а, что-то какое-то с 6 утра до 9 вечера или до 9 утра и потом с 4 утра а, до 8 вечера в общем мы едем едем едем до люди края да это конечно Такое ощущение вы не испытаете. Ну, в ПТЕ можно также испытать, но здесь, поверьте, его больше. Однозначно больше. И в Бангкок ехать на своей машине, но это блядь, то же самое, что вы приедете в Москву и будете кататься по центру. Или по МКАДу, когда э, 10 баллов. Вот в Бангкоке мы сейчас видим, как на МКАДе 10 баллов. Это Новый год вся Москва стоит, а здесь банковки стоит. Сейчас час пик, как бы все с работы едут, и мы едем, едем, едем, едем в далекие края. мальчишки камеру развернул назад чтобы увидели, какое движение сзади идет у нас впереди уже полегче стало и мы с вами несемся на пора скоро по идее моя конечная остановочка но это не последняя потому что будут еще оба здесь стоят регулировщики регулировщики именно с отелей когда выезжают машины один у меня водитель Точно шумаки ох отнесемся мы И опять мы на светофоре какую-то пробочку встреваем нет вроде бы едем пока В Бангкоке, как правило, метро все расположено не под землей, а над землей. Я не знаю, с чем это связано, но я думаю, что, скорее всего, с тем, что более сложные работы подземные. И, как правило, Бангкок практически весь стоит на болоте. Тем более очень много дождей происходит. И в Бангкоке вот такой вот такси. Я реку, если вам то он прямо тоже вот так вот. сейчас. Я катался на таком, когда в приезжал за паспорт, документы на паспорте давали. Прикольная штука. Да ПТЕ мало таких, но есть. Несколько я видел. В общем, мы сейчас с вами идем. С правой стороны у нас стадион. Не помню название, сейчас постараюсь посмотреть по карте сказать точное название. Так, так, так Пока мы с вами идем гуляем Очень много китайцев видел сегодня Поэтому Так, ну что ты, да что ж ты мне Подтупливаешь сегодня Телефон А, кстати, ребят, приехал в Бангкок а С тайской карты снимал деньги И почему-то а с меня взяли комиссию 15 бат Не знаю, с чем это связано Но такое уже было Тоже, когда ездил на Качан Так, стадион Да что ты Сейчас мы И девчонки, мальчишки Вот с правой стороны, про которой я говорил Стадион, он называется Royal Bangkok Sport Club В общем, за этим забором Ну, там есть какие-то водоемы Скорее всего, там играют в гольф Потому что, ну, какие-то беговые дорожки, может быть, есть в любом случае. Ну, здесь очень много а, гольф-полян, где играют это вот именно в гольф. А мы с вами идем в один замечательный парк. И как мы сейчас придем, я вам о нем расскажу. Пойдемте. Ну, что, девчонки, мальчишки. Конечно, сразу могу сказать, большой минус в таком мегаполисе, Шел до первого ближайшего севена, который у меня попался на пути И только возле него была мусорка У меня пустая пачка сигарет осталась Ну, как-то неприлично кидать Тем более в городе В общем, это минус Поэтому говорю, что да, с этим здесь проблема в Таиланде С мусорными корзинами, с а В Паттайе как бы стоят Но опять же, их не хватает на самом деле Не везде их хватает а сейчас ну, прицепил уже фонарь Потому что это начинает ну, смеркаться ну, сумерки, как правильно и мы с вами идем в замечательный парк здесь В общем, пойдем Ну что, девчонки и мальчишки Мы с вами пришли в парк Он называется Олимпийский парк И здесь есть свои правила Также нельзя заезжать на мотобайках на машине собаками нельзя распивать алкоголь и напитки нельзя и курить естественно в парке тоже нельзя поэтому мы с вами это делать ничего не будем а пойдем погуляем как все нормальные люди потому что здесь бегают спортом занимаются сидит охрана и работает парк с 10 по моему 3 что -то почему непонятно сейчас он еще работает время уже седьмой час в общем здесь Бегут спортсмены. Наверное, на велосипеде, я думаю, здесь можно, но хотя вряд ли. И по этому парку читал я. Он сделан наподобие того парка, который находится в Америке, то есть в центре мегаполиса. То есть вот такой вот живой уголок, то есть дикая природа. Ну, не дикая, конечно, но здесь у нас можно арендовать лодочку. Так что кто приедет в пары, сейчас узнаем, сколько это стоит. Так. Ну, вдвоем, максимум втроем можно кататься. Ну, это втроем, то есть мама, папа и ребенок. А больше четырех человек, то есть там два ребенка, два взрослых, уже нельзя. 40 бат стоит 5 минут. По бат, 5 минут, я? Да? В общем, 5 минут стоит 40 бат а, покататься вот на такой вот лодочке. Сейчас посмотрим. Ну, можно взять, наверное, и такую лодку. Можно взять и уточку. То есть, есть вот такие уточки. А, ну, это вот она и есть, двухместная. Есть одноместные. а это двухместная. То есть, и педали крутите. А, не все двухместные, ребят. Ну, а это у нас штурвал. И поехали, поехали, поехали В общем, 5 минут, 40 бат Ну, вы можете То есть по кругу, по-моему, если не ошибаюсь Это выдаем такой круговой В общем, чтобы вёслами не работать А ножками Ножки как раз покачаете Девчонки, вам особенно попка, чтобы была как орех Чтоб так и просилась на грех Ну что, пойдемте дальше по парку погуляем Наконец-то мы до него добрались Пойдемте будем гулять, я вам буду рассказывать что знаю что не знаю, буду просто показывать в общем, то, что у тебя говорил это остров, да, это действительно остров на этом водоеме, сейчас мы с вами туда вот, на тот мост перейдем сейчас я с дороги лыбят а бегуны бегают вот, ну, в общем, мы сейчас с вами на этот мост зайдем и пройдемся по острову, а потом где-то там у нас еще есть монумент, по-моему, монумент свободы если я не ошибаюсь Посмотрим, что там у нас. В общем, ну, в парк со семьей приехать. Нам кто-то показывает Виктория. В общем, тайцы, я так понимаю, любят здесь отдыхать, приезжать, там спортом заниматься. Поэтому, если вы будете в Бангкоке и захотите погулять в этом парке, также, говорю, поставлю ссылку на этот парк, то есть точку на карте. Вот, попки качают девчонки. Правда, что-то она какая-то так себе устала. Давай, давай, беги. Высорбит ногами, сегодня уже десятку намотал по Бангкоку. Ну, разочек проехался на байке за 100 бат. Конечно, не, лучше, блядь, пешком ходить, чем с такими байкерами кататься. Так, и надо сходить не... Вот, кстати, здесь такой же есть вот а, под открытым небом спортзал. А кто хочет более такие, ну, силовые упражнения, можно спокойно прийти. То есть, ну, я не знаю, платно, не платно, думаю, бесплатно все-таки. Ну, единственное, что запрещающее здесь, в этом спортзале, это, как бы, ну, закон, нельзя курить. Все, а приходите, занимайтесь. В общем, здесь кто любит потягать тяжелые, тренажеры такие есть, ну, под открытым небом, конечно, можно позаниматься. Кто хочет бесплатной как я понимаю в любое время дня и ночи в общем здесь спортсмены даже зеркала есть там таец у нас стоит под зеркалом пытается поднимать сейчас мы фокус не ведем ребят а, что там не наводится у нас фокус то ли сбился то ли я на кнопочку нажал сейчас будем настраивать Топус не настраивается почему-то.